Здравствуйте, дамы и господа, мы находимся около торгового центра Харбор, который, по моему представлению, наверное, совсем уж пустой. Когда мы сюда подъехали, дети обрадовались, ааа, там вот видите различные а, детские зоны и так далее. Само собой, конечно же, в пандемию сейчас все это закрыто, мы приехали сюда по другому поводу. Для того, чтобы это ремонтировать мой телефон, вот, кстати, он, это Huawei P20 Pro, и, в общем, такая вот проблема, что он это, у меня перестал заряжаться там что-то, видимо, с разъемом. Телефон уже более двух лет, даже три года а, хорошо... Отработал, но, видимо, пришло его время и начинает потихоньку сыпаться. Так вот, здесь в Харборе есть официальная это, мастерская под Хоэлэй. У нас в каком случае раньше была. Кстати, вот тоже к вопросу о том, какие бизнесы живут в пандемию, да? Людей как ломались телефоны, так ломаются, вот поэтому, по идее, должно работать. О, сколько скейтов, а? Новый вид бизнеса, просто вообще завал скейтов, ты смотри. Это просто какой-то бум в Таиланде по этим скейтам. Ты знаешь, кстати, около Бикси. За Бикси открылась скейт-площадка большая. За Бикси каким? На, за ну с хуйти, которым надо съездить, проверить. Поищем repair service. Ну и заодно это у нас такой будет небольшой обзор а, выживающего харба. Вообще, я тут пару месяцев назад заезжал, он вообще просто стоял пустой. Закрытый. Ну или может не вовремя приехал, но мне казалось, что он прям вообще самый-самый унылый из всех торговых центров а, в период пандемии. Он как бы и так получился у них не айс В плане как торговый центр Зато сюда всегда все приезжали, чтобы поиграть в детских комнатах Которые вот, к сожалению, сейчас не работают Там несколько прям этажей О, oh, а почему он светится? Может открыто? Давайте проверим Много вот таких вот отделов Мне кажется, что было здесь А, вон хуй-вуй Оно Hello Отдыхай Пейси про. Окей, оставил телефон, 750 батов, полтора часа, и будет там стоять новый разъем, Ну не знаю, погуляем пока. Вот, например, детская площадка у нас работает, или не работает, или неважно, на самом деле табличек никаких нет, не ни предупреждающих, ни запрещающих и так далее, просто снимите обувь. Дорвались, представляешь, они на площадке не были уже три месяца. Три месяца не были. Буду... Какой игровой а. комнате не были. Три месяца мы, получается, с марта же все То есть им сейчас и этого хватит. Им не надо в те комнаты, да, смотреть даже. Может Итак... тогда и не я. пойдем, чтобы их не искушать. А... И еще <с Tiger> они любят здесь горка есть с одного этажа на другой. А. Да. 응? Вот она. Но ну, может попробовать. Есть там открытая она. О, вон то платьишко хорошее моноплатьюшка, но ну, это майка, которая переходит в платье. Простое. Все по 99, да, вообще? Хоть майка, хоть... Ты серьезно, все Костюм. по 99? Да. А, точно везде. Да. Цена 99. Платье, все по 99. Это секонд-хенд, может? Я, да. ну, слушай, вообще, абсолютный разнобой всего. Я думаю, что это что такое, похоже на секонд-хенд. Да, наверное, да. Но... Ну, it этаж, конечно, выглядит совсем грустно. Дальше вообще почти ничего не работает. Тут в конце, я помню, было о, смотри, Я почему горит все? <laughs> да, это концертная площадка, здесь можно выступать и песни петь. Кей-поп. Yeah. Кей-поп, да, тут можно это клип снимать. Он Korean идолы какие-то на, на рекламе. Поверхность, чтобы детям бегать по этажам. Отпускаешь ребенка и не боишься, что он что-то сломает. Кто это? Это дэш uh -huh. А по-русски как она называется мультик? Малиту пони. Нет, вот это вот пони. В русской версии это как? Какая-нибудь радужная. Радуга. Радуга? А. По-русски не как по-английски смотрит. О, кусочек тукома здесь. Не теряют надежды. Ну, понятно, короче. В общем, не выше этажом вообще все темно, А, ну и закрыт подъем. Все, проверили. Что дальше будем делать? Пу -пу -пу -пу -пу. А, блин. 7 тысяч стоит. 5 на Сигейт. У этой же компании на сайте 3590. Магазин аренду платит, правильно? Ну да. Зарплату платят. Все понятно, но не в два раза же, е-мое. Это что вообще? Там круглосуточный стоматолог ночью тоже дороже лечит. А -а -а. Это сектор, типа на кому надо, да, пришел, купил. Всем купи. Сервис какой, да, да. в, в новой реальности. Ну да. Но ну, у них, видимо, где-то осталось, а им надо распродать иначе куда самим есть, выбрасывать, оно же пропадет. Вот они ищут, ходят, и это клиенты. <laughs> Те клиенты, которые до них не дошли, они сами наверное, и ходят. Наверное, им позвонили, сказали, что мы тут час сидеть будем. <laughs> да ладно. Ну, в общем, фрукты мы в любом случае едим, и малому бизнесу хоть какая-то помощь небольшая такая вот. Хотя в плане того, чтобы покупать их продукцию. Ты капитан корабля? Или талисман корабля. На носу сидит талисман корабля обычно. Там что, есть, ступенька? Нет. А, нет, ты так залезла? Да. Ничего Починили. Что, теперь кататься? Чуть-чуть? А мне нельзя? Можно? Не, боюсь, что подо мной труба обвалится. Да, в живых тут осталось совсем немного, да, из, из общепита. Постепенно превращается вот в авеню на второй улице, который, да, такой, полупустой, да, полупустой торговый центр, который используют как барахолку уже просто там, выставляют Но лавки. он как бы особо и не был торговым центром, всегда практически ездили сюда только в детские игровые и а, дополнительные занятия, английский, математика, китайский. Ну и пока дети занимаются, надо же было чем-то занимать родителей. Поэтому ну, основной да. шотинг это были кафешки, аптеки различные, косметички. Другой день мы приехали в Лук Дот, многим известный сувенирный рынок, магазин. С ней турист, туристы, да, Ты вот на самом деле Таня должна тут кое-что купить для своей знакомой. Ты удивлен, что работает? Ну да, туристов они, же они, нет. Они вообще не закрывались. Вообще? Да. А для кого они работают? Здесь можно посмотреть что-нибудь для розыгрыша, да? Ну, кстати, да, как вариант. Это то, что я думаю. Я знаю, как они выглядят, я знаю, Сэм что он? это, да. Наверное, все поколения патайских туристов знают очень простое правило. Если вам нужны сувениры, то вам надо ехать в Лукдот. Ты что сюда приехала поставить? Я Ты... нашла, представляешь? Что? Ну, вот мыло. Девочка попросила, сказала, что покупала только в Лукдоте. Больше нигде не продается. А -а -а. Ни в каких интернет-магазинах нигде она больше такого не видела. Вот, Оказывается, продается до сих пор. Прикол. Ну, окей, бери. Наверное, давай может это, кружочек небольшой сделаем. Угу. Это не обзор углота будет, зачем вам обзор углота. Ну просто посмотреть, может, что-то интересное для себя увидим. А, Ностальжи, да? да? Угу. Вообще, как вот. интересно-то! В былые годы сюда зайдешь и прям вот так вот надо протискиваться между людьми да. было. Раз в 10 лет как интересно сходить в локдот. Ну и только сувениры, вот, пожалуйста. Рюкзачки всякие. Кстати, нормальный такой рюкзак. На стримы мне взять как раз. Вот то, что хотелось такую форму держит жесткий и вот здесь мягкая можно дырки прорезать чтобы вставить вентиляторы которые кстати ко мне уже пришли но я это у меня не получилось их в мой рюкзак который сейчас вставить он уже весь такой весь в дырках дно отвалится у уже весь прорезал на там дырок наделось 1190 а нет 650 ну такое все равно я бы 300 за него дал конечно вообще старые ряды тут всякие барабан сколько барабан стоит 480 жарко тут конечно только прям очень 150 из пальмы вот да, это нормально Это мой размерчик а в нее можно горячий наливать то у нас это на работе это кружка, на работе кружки кончились мне надо из дома свою принести Во. нашли в одном из розыгрышей отправляли А все все только с этими с Таиландом есть? Вот с Таиландом. Мой тай. такое качество печати жесть, конечно, некрасиво. О, вот, это симпатичная, такая уже, да. Маленькие 55, а большие 65. А в городе мы брали за 50, но в каком-то пыльнике. Мы к ней приехали ночью. Она вообще такая. Что кто-то что-то покупает. Я даже не знаю, сколько это стоит. Наберите по 50. Берешь. Балаклава. С розой. Face mask. Причем они это. Производство до ковидного еще. На этих но не для этого. Байкеры ездили. Вот еще. Ну, это типа нос, чтобы форму носа держала. Тоже для байкеров всяко разное. Даже игрушки есть, да? А мы знаем такого просто. Вот эти знаменитые шляпы раскладывающиеся. Раскладывается вот. Вот она, эта шляпа. Меня во всем сувенирном магазине заинтересовала вот эта вот ерунда. Это звоночек. Портал открыт. Портал открыт, да. Ну что, разыграть такой подарок? она стоит 170 батов. Тара пара пара за 10 минут в Лукдоте мы вообще зажарились, конечно. Да, воды нигде нет, да, не продается. Я все вокруг. Успокаиваю. Да ладно, воды. Там просто у них ну, кондеры, понятно, не работают, кому это все потом оплачивают, да? То есть клиентов-то нет. А... Зато работают, не закрываясь. Вообще. Да, да. Можно приехать и по мелочи что-то там да. докупить, кто что просит. Из лукдота не стали выезжать на сухом вида повернули направо. Двигаемся в сторону центра по сои Паньячан либо у нее есть второе еще название сой юми Ну вообще я видела что они пишут Юми тоже но мне кажется Юми это кличка Испаньянчан okay, ну... это официальное мне один из сторожил рассказывал ну, много лет назад когда я учился в uh, языковой школе Вален uh, Рассказал, что Сой Юми Вообще здесь раньше был клуб То ли клуб, то ли бар Юми И вроде как вот по, им, по названию этого клуба Бара известного Здесь называли заодно и Сойку тоже Сой Юми Я не знаю так или не так Тут был или нет этот клуб Но то, что два названия у этой Сойки Это процентов И большинство мотобайкеров Особенно те, кто постарше Знают оба этих названия И Сой Юми и Сой, Сой Паньячан А мы, кстати, когда начинали жить в Паттайе Жили как раз на, в начале этой Сои, Либо в конце ну Вот там рядом с... Торговым центром Карфор он так назывался теперь называется Бикси Экстра и кстати можно сделать туда прямой эфир из Бикси Экстра мы там еще не были надо надо Вообще подумать мой магазин. Со фуры, как бы вот если вы еще до сих пор по какой-то причине не знаете что у нас есть лайв канал с прямыми эфирами из Паттай, где мы гуляем ездим пешком ходим там плаваем на лодках и так далее все в прямом эфире то обязательно перейдите по ссылочке в описании подпишитесь называется он у нас достаточно просто и понятно таиланд в прямом эфире ссылка в описании Это на нас упала посылка. Почта Таиланда. Вот как они посылки доставляют. Я думаю, что они иногда приходят шариком. Короче, мы сейчас что едем. Да, в общем, что случилось. Мы едем, едем, тут по машине такой удар. Бабах! Вот. Ну, я сначала, во-первых, я среагировал сначала на то, что бежали тайцы. Тайка бежала с правой стороны, за машиной гналась. С левой стороны мотобайкер ломанулся на другую. Я такой, а, а что происходит? Что они себе мне под колеса? И тут у меня бах что-то сверху. Такой, блин, вообще война началась. Оказалось. Почтовая машина остановилась около Севана, Они там что-то там отправили. Где-то он положил сверху посылку на себя и поехал. И все с побежали за этой машиной. Вот, и посылка свалилась на нас. Так такая, свари, свари. Дурдом. Ну а это сразу про машину мне типа майми, там ничего нету, все хорошо у тебя. Я смотрю, никого, главное, нет вокруг, а что-то ударило. Никого же не было рядом. Ну что ж, мы приехали 7 да, в 7-Eleven. Да. Короче, сюда Тане нужно что-то это, что-то не надо здесь поснимать, вот для своего там, это, для Инстаграма, для чего там, для Дзена там и так далее. Вот, а я при... Слушай, мне не кажется, что я работаю в последнее время у вас, это, водителем? Нет. Нет? Ну, на самом деле, 7-Eleven этот очень интересный. Потому что это самый большой в мире 7-Eleven в виде корабля двухэтажный. Это уже такой не просто самый большой севен Level, а целый, наверное, мини-супермаркет. Это дело Что ж такое-то, а? Пришли. Ну что ты хотел, прийти в самый большой Севен, чтобы они ничего себе не выбрали. Мне покажи, где ты это взяла, я скажу. Здесь все есть, что и в любом обычном Севене. Наверное, самый полный выбор продукции. Есть второй этаж, который сейчас, к сожалению, закрыт из-за ковидных ограничений. Там можно посидеть, перекусить, поработать такое это коворкинг в 7-1 не тот год чтобы перекусывать на самом деле ограничений сейчас нет нет ну запрета нет да то есть они сами по своей по своей воле закрыли второй этаж к сожалению вода еда канцелярия косметика даже какие-то шапки даже какая-то одежда минимальная о! Морская униформа XL это что это то в чем в барах ходят, нет не так? Другая? В <смех> некоторых севанах продают сотовые телефоны, да? Там стойка тру стоит. Да. А здесь, пожалуйста, тостеры. Конечно, в тайских севанах можно наесться от пуза. Я всегда сравниваю с Сингапуром, потому что там, в Леванах продаются только вода и чипсы. А здесь прям, ну... И поесть... И попить, и выпить, и закусить. Кстати, про выпить. С удивлением для себя обнаружил, что здесь нету алкогольной продукции. Даже пиво не продается. А ты знал, что в этом магазине продается алкоголь? Нет. Вода, соки, напитки, газировка, энергетики. Все. Точно. На заправочных станциях тоже не продается? На заправочных станциях в первую очередь как раз не продается. Но это же не заправочная станция. Да. У них сзади есть зарядка для электромобилей. Может, поэтому они как-то это... Как? Ну, вот так. Ну, то есть, как бы, если можно тут заправить электричеством автомобили, то, значит, им нельзя продавать алкоголь. Я по-другому не, не понимаю вообще, как в Севене не продается. Ужас. Не, я, конечно, как бы не собирался покупать алкоголь, но сам факт, что его нет, это интересно. Я ищу, что можно купить в севен за 5 бат. Может помогать, <пока>, пока что 6 бат было самое дешевое А что это такое за челлендж, челлендж да челлендж, вот, ну, вот верное слово Для ТикТока очень интересная тема Ну в напитках, да, думаешь, в напитках? Я не знаю, где А, стоп, вот, сколько это стоит? Ну вот, наверное. 14, да. да, вот это вот? Да. Вот вода за 7 О, нашла Нашла? За 5 бат нашла? Что ты нашла за 5 бат? Мини-йогурт. Ми мини мини Мини-сачок, мини-йогурт. Молодец. Ну за 4 уж точно не будешь искать, я надеюсь, Не-не, да? не, мне надо 5, ладно, так Спички, спички тут не продаются. У многих товаров 5 бат стоит упаковка только. Я хочу сказать, что за 6 бат уже большой выбор. Уже лапшу можно купить в пакете за 6, воду, йогурт различный. За 6 уже много. А за 5 уже нет. Даже шоколадочки бывают за 6 бат. Вот, пожалуйста. Вот. О, смотри, за 5 бат я тебе нашел еще. Целую полку. Вот вафельки за 5 батов. О, вафелька в шоколаде даже есть. Смотри, вообще просто. Из она сделана? Вот еще. Вообще, тут смотри, печенье за 5 батов. Я думаю, что дальше этой полки уже не пойдем, да? Да, Потому да, да. Точно ничего нет. Так, а я себе забабахаю кофейка, если тут оно есть. Вот, да, ореховый, казанат, капучино-микс. Сто лет такой не пил. Надеюсь, не разочаруюсь по прошествии времени. Где горячая, вот горячая. Да, простить меня, Таня, которая отучила меня пить все эти кофе из пакетиков в свое время. Но я хочу это попробовать. Как оно зайдет теперь, может вообще не зайдет. Но раньше это был мой любимый кофе в 7-Eleven. Особенно в дальних поездках, когда мы где-нибудь катались по стране, снимали, заскочить в 7, взять кофейку, вот такого. <смех> а запах какой пошел, прямо чувствуется через маску. <смех> Орехово-кофейное. Выпечка, которая с каждым годом все больше и больше в 7-Eleven. А вот здесь станция с едой, можно заказать лапши жареной, и курочки, и рисика, класс. И робот, который работал только лишь, наверное, на открытие. Достопримечательность местная, ездит по кругу, что-то разговаривает, но сейчас не работает. Обязательно на кассе обсейл в виде всяких шоколадок. А вдруг ты кофе взяла, шоколадку забыл, да? Как ты, Как я. Например. Здесь сбоку летняя веранда, если вообще это название применимо к Таиланду, да, летняя веранда. Открытое кафе. Можно бесплатно Wi-Fi подключить, если вы в кафе сидите. Морская тематика этого магазина прослеживается даже в туалете. Русалка и пират. Какая у них огромная парковка, и где-то здесь у них на этой парковке он... А, вот она, типа зарядка. Одна из самых первых в городе была поставлена для электромобилей. Такой и щекуя не одинаковые. Оплата картой, Понятно. Ну, пока что мы на свою это, электромашину не заработали, поэтому поедем на обычный. Арендованный. <решит> Фу, какая гадость. Да, отвык, да? Вкусненько, но сильно сладко. Все уже отвык от выгод сладкого кофе конечно. <решит> <решит> Водичкой запивать надо. Тебе что, нравится фестиваль как-то? А что там такого интересного? Такой рефлекс, да? Раньше куда ходили покушать, игрушек купить, и так далее. Как, уже туда не ходим, ничего этого делать, но фестиваль, фестиваль остался любимым. Central фестиваль. О, распродажа, как всегда, на первом этаже. Что, приехали-то? Мы сейчас на каком, на четвертом? А, ну, типа, да. Пойдем посмотрим, стоматолога здесь рекомендуют. Есть а -а -а. он тут или нет. Пойдем. Пойдем. Фестиваль самый главный, наверное, торговый центр по Ну, был до того, как появился терминал 21. И то терминал 21 больше проеду. Все основные бутики здесь, все магазины здесь, все сетевые, там различные рестораны, кафе здесь. И такое ощущение складывается, что. А ковидная ситуация вообще особо не повлияла, на всяком случае, на работу этого торгового центра. В большинстве своем все открыто. Да. Здесь что было? Баскин Робинс. Баскин Робинс уехал. Ядрё на Сатижа. а? Самая крутая мороженица в Таиланде была. К слову о мороженом. Пойдем посмотрим это, почем сделать зубки. Заходи. Вообще делают ли детям, она говорит, я не а -а -а. знаю, доктор должен сказать. А ты напряглась моя хорошая? <смех> у, тоже дырка есть. у тебя тоже дырка есть? А у тебя дырка есть? <смех> а вы чего <чё> боитесь? <смех> а чему она удивилась? <смех> Странная такая <смех> комната в нарнии, да? Вообще, стене такая вы что? Вы же делали уже зубки. Она дословно сказала, укол делать детям опасно. А вообще какая у нас здесь система в Таиланде про стоматолога? То, что есть специальные детские стоматологи. И они, эти детские стоматологи, в основном работают только при клиниках. Вот мы ходим в Бангкок паттайя госпиталь И там, да, там она одна всего лишь работает. И в обычных клиниках они боятся брать на себя ответственность за обезболивающий укол, за анестезию. Если mm. без укола, тогда можно. Ну что, раз зубы не удалось полечить, тогда пойдем покушаем. Пока все на месте. Пока есть чем жевать. Зубы на месте, пойдем поедим. одно из наших любимых заведений это вот Ойши Рамен Злата такая. Что? А, Злата любит Сизлер, ну да там можно еду самим выбирать, это интересно Ну я хочу сказать, Она расстроилась вообще Нет она вообще расстроилась Мало того что мы пришли в фестиваль оказывается к стоматологу Еще и не в тот ресторан вообще День прошел зря Но я хочу сказать, что можем пойти в Сизлер Потому что цены не особо отличаются Там оно, грубо говоря, тоже так же 159 бат за салат Откровенно, не хочу обжираться Потому что Сизлер всегда чреват тем, что оттуда выкатываешься просто. Как просила, молодцы ну, как бы такая клиентоориентированность логично, логична, потому как э, вид ресторана говорит сам за себя. Какая вкусняка у детей, смотри-ка, а? Ну и блюдо вообще на самом деле это на взрослых, да, такого размера? Конечно, это а, целый набор. Набор. У Яны что, курица? Да. А у златы? Тоже курица. Тоже курица. Это и Кирияки. И Кирильяки. Соусы. Что кунжутный, да? Да. Я же сюда всегда прихожу за вот именно этим блюдом, и хоть оно выглядит как, как второе блюдо, на самом деле это суп. Рамен суп, такой сладковатый, вкусный, совершенно не острый. Я бы, конечно, ну такая привычка уже в Таиланде сильная выработалась, я бы, конечно, что-нибудь острого сюда бы фигакал. Ну, само собой, здесь лапша. А сверху все это прижато яичницей, жареной, с крабовыми палочками, со сладким перцем, ну и сверху залито таким достаточно специфичным соусом густым, с маринованными. Как думаешь, что это маринованное? Кстати, у детей тоже... Вот оно тоже здесь. Капуста? да? Просто так выглядит, какая-то красная. Одно время этот суп пропал у них из меню Я очень сильно переживал по этому поводу и перестал сюда ходить. Вот. А у них, видимо, какой-то был перерыв в пару лет. Вот сейчас они вернули. И, конечно же, приходя в торговый центр сюда, выбирая между различными ресторанами, мы либо идем вот как в Сизлер. Девочки просили сегодня очень сильно, но мы в этот раз мы отказали. Только можно. Каждый раз приходим, едим в Сизлер. Либо ходим сюда. М -м -м -м. Я просто очень.. -м -м. Я пока рассказывал, ты уже все топтала, да? Ну, это как всегда. Очень вкусно. Прям очень. Немножко заморили червячка, вообще посещение ресторанов у нас сейчас, конечно, ну, мягко говоря, не в бюджете, вот. но с учетом ситуации решили все-таки сходить, потому что вполне возможно, что в ближайшее время очень долго не придется посещать, никакие вообще рестораны, ситуация очень сильно ухудшается и, и чуть ли не каждый день бьются рекорды по провинции, бьются рекорды по, по Патае. вот сегодня сколько у нас? 400? За в провинции. В провинции выявлено. Да, чтобы тебя было получше слышать. провинции больше 400, в угу. Паттайе больше 100, и уже с 9 вечера у нас локдаун, то есть все закрывается в 9 вечера, из дома выходить нельзя. А торговые центры некоторые сейчас работают уже до 8, да? Фестиваль ну, до 8, 8, вот, пожалуйста. Да, и терминал до 8. Да. да и вообще, как бы, даже несмотря на вот этот весь локдаун и так далее, на ограничительные меры, то есть появляется опаска, да, если так много и часто стали болеть, и очень много стали выявлять. Вообще, на самом деле, большие вопросы к выявлению, может, как бы, еще больше заболевших просто, как бы, ну, вопрос, сколько они выделяют доз для тестов, да, сколько они в да. день тестируют. Потому что абсолютно этой информации нет. То есть есть просто абсолютные числа. А процентное соотношение, да, то есть сколько было проверено и сколько, тут никто не публикует, и вот в этом определенная есть проблема. Но его куда-то теперь так страшнее. Да. Ну никак. да, так стремненько так себе. Год назад, когда все началось, мы ездили, вообще не было страха, да? Где-то каких-то 100 человек по всей стране. Да. Вообще, а Да, о по всей стране в... 100 человек, и всех да. заставили ходить в масках ну, моментально, Все да, в и... масках, всем закрыли тоже провинции, никуда двиг... передвигаться нельзя, 100 человек было на всю страну. А сейчас, конечно, уже при таких цифрах... Ежедневно по 300, по 400 уже... в одной провинции только, поэтому да. Стремления никуда не вот, э, Мы записались на... На вывозной рейс в Россию. Мы записались на модерную, вспоминал название. Я думал, вот. шутку подбирал. Нет, подбирал название вакцин. В общем, поступило предложение от Бангкок Потай Госпиталь вакцинироваться. Записались, нужно будет позже оплатить. Но единственное, что когда будет происходить само вакцинирование, как бы это одному только. Тайскому Минздраву известно, не знаю, кому известно, когда привезут модерну через пару месяцев. И вот тут я опасаюсь, на самом деле, больше того, чтобы нас не заставили в принудительном порядке здесь всех вакцинироваться, когда было на Пукете, как это сейчас будет на Самуи. Или происходит на Самуи. Происходит, происходит. Да. происходит. следом будет Паттайя. И вот если у нас тут принудительно всех начнут вакцинировать, то это уже выбора не дадут, да, то есть всех приют Синоваком. Должно быть 70% вакцинировано. 70% компаний, 70% там, не знаю, города, да? Там всех на пукете привели, всех бесплатно, неважно иностранец, местный, с рабочей визой, с студенческой, с ковидной визой, так называемые, да, те, которые застряли и продолжают продлевать свое ковидное продление, привели всех бесплатно, это круто, конечно, вот, но хочется иметь определенный выбор, мы сделали выбор полностью в сторону модерна и будем ждать ее. Ну все, в остальном поживем, увидим, будем реже выходить на улицу. Как не выходить на улицу? Дома опаснее. Вас дома больше, чем на улице. Что у нас дальше? Дальше добраться домой и постараться не подцепить по дороге вирус, да? Да, понятно. А здесь у нас красота. Красота красивая. Ну, как-то так, не очень видно. Куда бы выйти? Куда можно выйти? Какой просто огонь огнищенский. Это как называется? Это называется Репаблика Грилл and Ресторан. Просто вообще фантастика. Ну и как бы дальше не сложилась ситуация, по мере возможности будем продолжать стараться вещать для вас. Делать выпуски из города, либо куда-то, возможно, выбираться за пределы города. Смотря куда нам разрешат. Вам всем желаем здоровья, хорошего настроения. Спасибо за просмотр, за подписку, за комментарии. До новых встреч! Ну и переходите на наш второй канал с прямыми эфирами. Там он обязательно скоро, он там всегда бывает на самом деле. Переходите, подписывайтесь на Пока. Пока.